Меня часто спрашивают, возможно ли зарабатывать в интернете без создания сайтов, без привлечения партнеров, без изучения сложных программ, чтобы это было просто и быстро. Да, это возможно. Меня зовут Писаревский Александр, и я являюсь автором нескольких успешных обучающих программ в сети. Сейчас я вам кратко расскажу, на чем строится весь бизнес в сети интернет. Вы должны понимать, что интернет – это одна большая рекламная площадка. Когда вы совершаете какое-либо действие в сети, оно сразу кому-то и кем-то оплачивается. Вы скачиваете и устанавливаете приложение, например, браузер. Кто-то в этот момент получил свои деньги. Вы заполняете форму подписки, забиваете поисковый запрос, переходите по ссылке, просто просматриваете какой-либо сайт каждое ваше действие кому-то оплачивается. Надо в принципе понимать, что вся наша жизнь это большая партнерская программа. Элементарный пример из повседневной жизни: вы приходите в магазин и покупаете хлеб. В этот момент ваши деньги распределяются между производителем хлеба, транспортной компанией, которая доставила хлеб в магазин, непосредственно самим магазином. И с этих денег платятся налоги, аренда магазина, зарплата сотрудников. Таким образом, в своей повседневной жизни вы невольно являетесь с участником партнерской программы в интернете все еще проще ваша задача привести потенциального клиента и получить свое вознаграждение причем это может быть клиент которому не надо оплачивать какие-либо товары или услуги прямо сейчас приведу пример вы приводите клиента на страницу банка где ему предлагается оформить карту рассрочки в этот момент клиент ничего не платит он наоборот рассчитывает на получение денег от банка банк знает что заработает деньги с этого клиента в будущем а вас банк благодарит уже сейчас. Причем за одного такого клиента разные банки платят от 1 до двух тысяч рублей. Прямо сейчас на этой странице вы можете посмотреть первый урок видеокурса абсолютно бесплатно. Поверьте, стратегия, которая рассматривается в курсе, уникальна. Буду рад видеть вас среди своих учеников. На связи был Писаревский Александр. Пока-пока.